Ну вот еще один участник соревнований тренировки. Будем смотреть. Все. Ну, начинаем подъем. Тоже еще сыпятся все. Ну, желтые, и красные. Молодцы. О, стартанули. Хорошо, М -м -м. отлично. Вот. Только начинаем конечно. Тоже после линьки еще не долиняли. Молодежь здесь. Большая часть. О, начинает лопатить. Надо всех бы объехать участников. Поснимать у них. Все, кто сделал заявку на соревнования. Ага. Давай, пошли, вторая партия. Хорошо, отлично. Отлично. Ох! Кодла. Не да, молодых не надо, зачем? Вот эти, которые более-менее уже... Нет, я что-то совсем не знаю. Да понятно, понятно. Я вчера выгнал 160 штук. Бомбил, бомбил их, 40 штук только поднял. Нет, у меня. Хорошо. Я вижу сейчас у тебя штук, наверное, 70 пошло вверх. Хорошо, нормально. Но я писала, что ну, мы вообще же не будем выставлять же всех 70-100 штук. Наверное, три партии по 5 штук отлично да, будет. Вот сегодня погода позволяет, уже часик висят, хорошо. Ну, уже выдохся, начинают выпадать. А еще крыло у него недолиненное. Кто бусы. Ну, молодец все равно, часик продержался. А эти уже все.